для финансовой взаимопомощи, деньгами между собой. А деньги у нас идут от партнера к партнеру, P2P, 100% процентов сеть. Мы не криптовалюта, и мы, конечно, не хайп, мы инвестиционно MLM проект. А самое главное преимущество нашего проекта – это а, то, что у нас имеются две а, инвестиционные площадки, а, которые называется одна площадка-футер инвестиционная и игры от, сейфы, от, игра от сейфы от World Money. И, конечно, у нас есть 7 MLM-площадок. На 6 площадках у нас есть закольцовка, которая позволяет нашим партнерам быть на пассиве и зарабатывать не только по Golden Ring Mini и Golden Ring, а еще быть на пассиве. Это самое такое преимущество, которое не в каждом проекте есть, такие преимущества. Ну и руководитель и основатель нашего фонда, все его знаете вы, ребята, это Денис Салагуб, основатель и руководитель наш работает честно, прозрачно и платежеспособно. Стартовали мы 7 декабря 2019 года всего лишь с одной площадкой World Money, а на сегодняшний день, как я уже сказала, у нас 7 MLM-площадок. В 6 площадок у нас есть уникальная закольцовка, также есть 2 инвестиции, и у партнеров есть и пассивный доход. а На всех площадках заработок у нас не ограничен ничем. А вебинары у нас проводятся ежедневно. И каждый лидер своей команде дает плюс инструменты для того, чтобы партнерам облегчить приглашение в свой бизнес. Вывод у нас ежедневно. Нет для вывода у нас ни праздничных, ни выходных дней. Работаем все честно, прозрачно и платежеспособно. Наш фонд является на сегодняшний день, это самый лучший источник дохода. Ну и на наши, после того, как вы зарегистрировались, ребята, регистрация у нас довольно-таки простая. При регистрации придумываете себе логин, прописываете свою почту, подтверждаете пароль, прописываете свой номер телефона и нажимаете, выставляете галочку Я согласен, и перед вами открывается. Пользовательское соглашение, которое я рекомендую прочесть всем от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации фонда, ни к вашему спонсору. Ну и после того вы заходите на свою почту, подтверждаете регистрацию. В обязательном порядке сайт перегружается, и вы оказываетесь вот в таком кабинете. Сразу же установите, пожалуйста, аватар. Здесь очень просто. Нажимаете «Выбрать файл», выбираете со своего компьютера или с телефона свою фотографию. Как только приходит вот сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку «Загрузить». Следующий этап. Нужно прописать в обязательном порядке свой скайп. Если нет скайпа, прописывайте телеграм. А прописать нужно а, в обязательном порядке ваши кошельки куда вы будете выводить денежные средства. Это вывод у нас денежных средств через выводят на Perfect Money и на Payer кошелек. Ну и следующий этап в разделе финансы, как пополнить наш свой, значит, пополнение кабинета. Можно пополнить с любой у нас платежной системы. У нас есть, можно пополнить с Perfect Money, господи, на этот самый, а с кассы Фрей и касса Инага. Здесь есть платежные системы полностью все. И с карточки а, а, Сбербанка, и с Яндекс Деньги и с Кеви кошелька, ну полностью все платежные, с AdWCash, с Perfect Money, все полностью платежные системы. Обратите внимание, минимальное пополнение 50 рублей. Как только вы нажима, выбрали платежную систему, нажимаете, вписываете обязательно сумму, на которую вы пополняете и нажимаете кнопочку «Пополнить». Ваша система переносит на эти платежные системы, вы подтверждаете свою транзакцию и как только приходят вам деньги в кабинет на баланс, вы можете активировать площадку, ту, которую вы выбрали. А вывод денежных средств у нас, как вывод денежных средств и перевод между партнерами и регистрация у нас, ребята, все подтверждается через вашу почту, ту, которую вы прописали у себя при регистрации. Ну, а вывод денежных средств, как я уже говорила, у нас вывод Perfect Money и пайер кошелек. Вывод у нас с 200 рублей. Вывод проводится ежедневно. У нас, хотя и написано у нас, что 72 часа по регламенту, значит наш админ не соблюдает регламента, выводит ежедневно. Нет у нас для вывода ни праздничных дней, ни выходных. Теперь а внутренний перевод, ребята. Внутренний перевод, может быть, кто не знает, так я вам подскажу. Значит, перевод. Вписываете сумму, которую вы должны перевести своему партнеру, прописываете логин своего партнера, кому перевести, и нажимаете обязательно кнопочку «Проверить». Как только высветилось у вас, что это, этот логин есть получатель, вы нажимаете кнопочку. А перевести. Затем заходите на свою, здесь видите, требуется подтверждение через вашу почту. Заходите на свою почту и подтверждаете а, перево, внутренний перевод. Сайт перегрузится, перегружается, и вы, ребята, оказываете в своем обратном кабинете. Советую на почте, которую письма а, а, с внутренним переводом, ребята, удаляйте, пожалуйста, потому что... Это письма приходят одноразовые. Они просто будут вам за, заполнять почту вашу и будете путаться в этих письмах. Перевели, сразу же зашли на почту и Ну и начнем мы теперь с площадки, конечно, Golden Ring, да? Эта площадка у нас золотое кольцо. Самая, самая наша основная самая доходная из всех площадок это конечно наша эта площадка golden ring доход здесь у нас ничем не ограничен и мне кажется что здесь самый лучший заработок во всем интернете именно на этой площадке но я вам еще хочу ребята сказать о площадках. значит у нас есть какая закольцовка а значит площадка golden Ring да с этой площадки у нас вход сюда составляет 20 тысяч и есть закольцовка. Вы получаете пассивный доход на площадку World Money и на, по площадке, как только вы, но ну, у нас еще есть. Площадка Golden Ring Mini, который вход можно с удвоителя, с 2000, можно заходить с 4000, сразу же становиться в первый блок. Здесь у нас есть закольцовка, вы получаете пассивный доход по клеверам, клевер мини и клевер большой. Площадка Behome, она у нас стоит отдельно, эта площадочка очень многих выручает, я считаю, на этой площадке очень хорошие есть заработки. Ну и давайте разберем именно площадку вот Golden Ring, золотое кольцо, которое дает нам огромные возможности зарабатывать на все наши на свои цели, на свою мечту. Здесь, только на этой площадке вы можете осуществить свою мечту, ребята. Ничего страшного, что вход 20 тысяч. На этой площадке можно делать сборники. Вы можете сложиться с подругой и работать по 10 тысяч, и купить один аккаунт, и работать именно по, по одной реферальной ссылке. Можно в четвером можно втроем. Это на выбор. И обратите внимание, что у нас вы всегда, у нас в нашем фонде вы всегда наверху, а под вами ваши партнеры. Нет у нас никаких отчислений ни админу, нет никаких отчислений на развитие фонда, у нас этого не существует. Итак, вы активировали площадку Golden Ring и к вам приходит первый партнер, он становится к вам сюда в левое плечо, второй партнер, у нас предусмотрено второе место, реинвест этого стола именно сюда, в этот стол, поэтому когда будет становиться сюда второй партнер, обязательно позвоните своему спонсору, и спонсор выставит вам сюда ваш реинвест. А вот когда вы поставите под второго, это может быть партнер второго или первого партнера, или ваш станет сюда, то реинвест будет, у первого это будет его реинвестное место, и вы выставляете ему сюда на это место реинвест, и вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Я считаю, что это очень хорошо, круто. Ну и четвертый партнер и пятый партнер вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают ваше реинвестное место ваше плечо, а вот под четвертого выставите бронь и поставьте шестого, у четвертого это будет реинвестное место, и вы снова получите с этого стола 20 тысяч на баланс для вывода. Шикарно, шикарно, я считаю. Итак, вы перешли на второй блок, а за вами идут ваши реинвесты, ваши партнеры, Партнер, реинвесты ваших партнеров первой линии, второй линии идут вместе все за вами. Итак, когда приходит, закрыл свой первый стол, первый партнер или второй, это не имеет никакого значения, кто активнее, тот и приходит, и становится на второй стол. А второй, когда становится партнер, это Реинвест по броне спонсора, поэтому с спонсором нужно дружить, быть постоянно на связи, а не так, как спонсор звонит, а партнер не берет трубку, а даже если куда-то и вышли, ребята, но ну вы же видели, что звонит спонсор, пожалуйста, перезвоните спонсору, будьте все время на связи, дружите со спонсором, а спонсор всегда поможет вам. А вот по третьего, во второго выставили бронь и поставили третьего. А у первого это реинвестное место. И что получили? 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к четвертому, к пятому партнеру. И вы переходите на третий блок. Это за 100 тысяч. А теперь, смотрите, выставили бронь под четвертого, поставили шестого. А у четвертого это реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А пока... Партнеры идут, проходят этот первый и второй стол, у наших партнеров уже по 60 тысяч, по 80, по 120 тысяч на баланс для вывода. А пока не дошли, это стол выплат у нас, ребята, с этого стола у нас полностью идут выплаты. Приходит к вам первый или второй или третий становится на это место, а второй партнер выставляется реинвест ваш по броне спонсора. Выставили броню и поставили сюда третьего партнера, а у первого это реинвестное место. Его место законное, реинвестное. И вы получили 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч идут на площадку World Money 10 клонов по 1000 рублей, а за 5000 летит клон на 4 стол на площадку World Money, и 50 клонов летят по 100 рублей на первый стол на площадку World Money. Эти полностью все клоны летят по всей структуре, ребята, не только этому человеку, а летят, разлетаются полностью по всей команде. И сюда, когда приходит 4 партнер, то приносит вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер 100 тысяч на баланс для вывода. А у этого ваше реинвестное место. А вы ставите сюда, поставьте шестого. А сюда у четвертого реинвестное место. И опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности, ребята, вы будете здесь крутиться на этих столах плюс получать еще дополнительно по этим столам, а все время выплаты у вас будут именно вот с этого стола. Очень круто. Я не встречала нигде такого проекта именно, чтобы получали две выплаты с одного стола. А и причем крутые выплаты. 20 тысяч, я считаю, что это круто. Ну и теперь площадка Golden Ring Mini. Что дает нам Golden Ring? Именно эта площадка, ребята. А эта площадка нам дает возможность перейти сюда вот на основную. У некоторых людей нет 20 тысяч, но они хотят зарабатывать деньги. И я считаю, что это очень хорошо, что сделал наш админ именно для людей... С любыми средствами денежными, которые есть, у него 2000, он может активировать удвоитель и зайти через удвоитель. Может, если есть 4000, сразу можно заходить и становиться в первый блок. Можно сразу покупать удвоитель и Сразу первый блок. Как у ваших партнеров, у кого есть удвоители, они будут становиться к вам на удвоитель, а у кого есть четыре тысячи, они будут становиться сразу в первый блок, а эти с удвоителя будут тоже переходить к вам сюда, и будет здесь движение хорошее, ребята. Что нам дает удвоитель? А удвоитель нам дает первые два партнера, нам дают переход в первый блок. А если вы хотите сократить в два раза количество партнеров, то, конечно, я вам советую сразу же заходить на, на первый блок. Вы перешли на первый блок, а за вами приходит первый партнер. А второй партнер, как только становится, позвоните своему спонсору. Спонсор выставит вам сюда реинвест, а под второго выставите бронь третьему. Это может партнер быть первого или второго, или. Ваш партнер, это независимо, чей это будет партнер, но у первого вашего партнера будет реинвестное место, и вы выставляете ему со своего кабинета, потому что он, его реинвест идет по броне спонсора. И вы получаете на баланс 3 700, а за 300 рублей у вас активируется площадка «Клевер Мини» где вы будете получать пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. Следующий партнер, четвертый и пятый партнер, вам дают двойную выгоду. Они дают вам переход во второй блок и плюс закрывают ваше плечо реинвестное. А вы под четвертого выставите поставьте шестого. А у четвертого это будет реинвестное место. И вы получите уже не 3,700, а 3,800, ребята. Потому что уже получите пассивный доход 100 рублей с площадки Клевер Мини. Вы перешли во второй блок, а за вами идут полностью все ваши партнеры, которые становятся... Ведь э, что происходит? Удвоитель у каждого закрывается, он становится сюда. Здесь как в шахматы. стал один человек и двинул полностью всю команду до голден ринг. Кто-то выскочил на второй, закрылся у, у кого первый блок и выскочил на второй. У кого закрылся второй блок и он выскочил, стал на голден ринг. Здесь идет полностью движение. По всем этим двум площадкам дает движение каждый партнер. Каждый партнер. Ну и приходит к вам сюда. Первый партнер закрыл свой первый блок. Второй партнер становится по броне спонсор Вы реинвест именно вашего стола. А под, третьего выставили, под второго поставили третьего. А у первого это будет реинвестное место. И получаете... Тысячу рублей на баланс для вывода, а за 3000 у вас идет площадка Клевер Меня активируется, где вы тоже будете получать пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И вот от 4000 с первого партнера реинвеста с его, из партнеров 4 и 5 у вас получается 20 тысяч, и у вас что делается? у вас активируется площадка Golden Ring Mini. Ой, в Golden Ring, вернее. Площадка Golden Ring. И, а здесь у вас, смотрите, под четвертого поставили, выставили бронь и поставили шестого. У четвертого это реинвестное место. И получили уже не тысячу рублей, а две тысячи. На баланс для вывода. И так у вас будут же реинвесты постоянно ваших, ваших, ваших партнеров. И будет очень крутое движение. Поэтому, ребята, путь к большим деньгам начинает можно именно и с этой площадки. И доход, что здесь, что на Голден Ринге, у нас не ограничен ничем. Только единственное может быть ограничен вашей ленью. Ну и давайте разберем площадочка такая есть бы «Хома». А эта площадка «Будь дома, она у нас стоит отдельно. Вход на нее составляет всего 500 рублей. Но а здесь вы на этой площадке можете очень быстро заработать себе именно на вход на площадку Golden Ring Mini. А вот посмотрите, как это можно сделать. У вас всего 500 рублей. И вы активировали площадочку именно Бехомы, пригласили первого партнера, у вас 500 рублей идет в накопительный. Пригласили второго партнера, у вас 500 рублей на баланс для вывода. А стойте, не выводите, а просто купите себе клона сюда. И у вас откроется стол выплат. Это второй стол. У нас полностью идут только выплаты. И что происходит? Первый партнер пригласил два. И купил себе клона и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 500 рублей на баланс для вывода, а за 500 рублей у вас идет уже реинвест вот именно первого стола. Второй партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит, становится к вам на это место и приносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Вы закрыли своего клона, пригласили три партнера и закрыли своего клона. И вы сами стали под себя и получили тысячу рублей на баланс для вывода. Вот и считайте, у вас две с половиной тысячи на балансе для вывода. Вот. Две пятьсот, ребята. Всего ничего вы активируете за 2000 удвоитель Golden Ring, а 500 рублей ставьте на вывод. Вот такой вот у нас крутые заработки, где вы можете, ребята, при желании, можно это сделать всего лишь за один день. Я хочу сегодня вам просто показать, как заполняется... Вот вы видели наши столы, да? Наши, наши семиместки, И вот. И как у нас заполняется? Мы только что, я вам говорила, что с одного, с одного стола мы получаем две выплаты. А теперь давайте посмотрим именно вот эту, как заполняется в других проектах, в хайпах. Вы смотрите, наверху всегда стоит что организатор админ стоит. Под админом стоят еще админовские аккаунты. От них отходят лидеры. Идут. Лидеры идут. Каждый админ выбирает э, лидеров. А под лидерами у лидеров есть свои лидеры. Маленькие ребята, а у этих лидеров есть свои люди, которыми они тоже поставят на первое место. И, а А вы уже, ребята, будете занимать эти места, эти и эти, ребята, места. Я вам просто показала, как это делается. И сравнил, сравнить наш маркетинг, именно этот маркетинг, вы посмотрите, сколько нужно. Пока не накормишь вот этих админов, пока не, покор, не накормишь админов и лидеров, ты деньги не получишь. Не получишь. Вот и теперь задумайтесь, какой маркетинг лучше. Наш или же вот таких вот а, проектах. Ну и э, что я хочу еще сказать, это... Что наш фонд, я считаю, самый лучший источник а, дохода в интернете. Ребята, те, которые еще не присоединились, присоединяйтесь. Наше правило – это честность, прозрачность и... Как вам сказать, те, которые люди, те, которые наши партнеры, ребята, осваивайте профессию сетевик. Ведь без этой профессии вы не сможете, если вы ее не освоите, вы не сможете зарабатывать деньги. Те навыки, которые приобретает сетевик, ребята, позволяют зарабатывать на ровном месте. В любом городе, в любой стране, в любое время.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 хорошего настроения, заработков, успехов, чтобы вы могли осуществить все свои мечты. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.